страны, которую вы представляете, информацию реальную, которая происходит в стране, также проректор по внешним связям отметил, что университет является традиционным местом для демократического мышления. После официального приветствия слово взял советник по политическим вопросам посольства Европейского Союза в России, который оценил состоявшуюся встречу как новый шаг к активному взаимодействию посольства Европейского Союза в России напрямую с ее регионами. К тому же встреча поможет составить более полную картину того, чем сегодня живет научная и образовательная деятельность в Казани. Еще несколько лет назад была такая практика у посольств стран Европейского союза в Москве выезжать за пределом КАДА э -э -э и организовать такие поездки дипломатов скажем, среднего звена, э -э чтобы и те э -э -э имели возможность познакомиться с другими регионами э -э субъектов Российской Федерации, чтобы у всех было четкое понимание, что Россия – это не только Москва, и Санкт-Петербург, и между ними визит САПСА.